Добрый вечер, добро пожаловать Такеру Карлсону из Вашингтона. Итак, как бы определили администрацию Байдена? Ну действительно, отличительной чертой была почти потусторонняя оторванность от реальных дел Соединенных Штатов. Если это действительно происходит в этой стране, администрация Байдена сделает ведь, что это не так. На самом деле чиновники Белого дома, понятий, похоже, не имеют, что происходит в нашей стране и не заинтересованы в том, чтобы узнавать об этом. Ранее, когда крушение поезда отравило целый город Вагаю, министр транспорта, человек, отвечающий за предотвращение крушения поездов, провел пресс-конференцию с нападками на белых строителей, потому что они являются якобы проблемой. Наш 80-летний президент тем временем, похоже, убежден, что сейчас 1915 год, и мы все живем в сельской Алабаме, сжигая кресты на передних дворах перепуг. Издольщиков, чтобы развлечь себя. Байден выступил с речью на днях в 2023 году, чтобы судить линчевание. Как будто линчевание все еще происходит в Соединенных Штатах. Все это кажется вообще бредовым. Поэтому мы с искренним облегчением увидели сегодня, как один из высокопоставленных чиновников кабинета Байдена, Джанет Елин, который возглавляет министр финансов, закрыл свой аккаунт Твиттер, закрыла, наконец покинула Вашингтон и встретила с настоящими людьми из плоти и крови, которые страдают. И она не только встречалась с ними, чтобы показать свою искренность. Джанет Елен принесла с собой чек на 1 миллион долларов. И мы признаем, что если отбросить партийность, мы были рады это видеть. Это хорошая новость, но плохая новость в том, что Жанет Елен не была в Восточной Палестине. Она была в Украине. И кстати, никто не понимает принципы политического вечерного капитализма лучше, чем по судьбы коммунистическое китайское правительство. Они тоже заплатили Хантеру Байдену. И в эти выходные мы узнали немного о том, что же они получили взамен. газеты Wall Street Journal сообщила, что администрация Байдена наконец пришла к выводу, что да, ковид не был естественным, он не возник органически из пангалина, что бы это ни было на вторичном рынке, что бы это ни было. Вирус поступил из китайской военной лаборатории, где он и был создан. Это определение Министерства энергетики, основанное на новых разведданных, которые, конечно, у всех уже были. Теперь мы узнали об этом. Что интересно? Из газеты. Из газеты. Мы узнали об этом непосредственно от администрации Байдена, потому что Джо Байден не сказал об этом ни слова. Но это немного странно. По их словам, миллион американцев умер от covid во всем мире погибло около 7 миллионов человек, так что, по сути, большая, большая история. Итак, это правда, что происхождение COVID напрямую не связано с антитразмом, расизмом Так что для Джо Байдена это неестественно. У него нет уже написанных тезисов. Куда они делись? Но это все равно может быть с хорошей очень темой, скажем, для обращения к нации, ну, к примеру, в прайм-тайм. Он мог бы упомянуть об этом нам, для начала. Пандемия коронавируса началась в лаборатории. Это, это то, во что вы сейчас верите? Ну да, но в разведывательном сообществе есть разные точки зрения. Некоторые элементы в разведывательном сообществе пришли к выводу с одной стороны, некоторые с другой. И если мы получим какую-либо дополнительную инсайдерскую информацию, мы поделимся ею с Конгрессом. Мы поделимся ею с американским народом. Но прямо сейчас у развития общества нет ответа на этот вопрос. Но в Вашингтоне никогда ни о чем не бывает консенсуса. Особенно с разведательным агентством. Они лгут! Мы прекрасно знаем, откуда взялся коид. Мы знаем это годами. Фактически, одна из самых первых вещей, которые мы знали о COVID, заключалась в том, что это был искусственный вирус, который каким-то образом, намеренно или нет, вырвался из китайской военной биолаборатории в Ухане. Это было в начале марта 2020 года. Три полных года назад, в самом начале, когда мы долго открывали это шоу о китайской работе, авторы которой позже исчезли, исчезли. Теперь эти китайские научные исследователи ругали китайское правительство за слабые стандарты безопасности, которые, по их словам, позволили ковид вырваться и заразить мир. Вот так. Это было три года назад. На самом деле вспышка, возможно, началась не на общественном рынке мяса, а в плохо управляемой китайской лаборатории. Теперь это не наша теория. Но любого, кто поднимает эту теорию на американском телевидении, нападает как на заговорщика. Но теория, изныне подвергшая цензуре китайской газеты, черновика статьи, опубликованной в середине февраля. Ученые из Южно-Китайского технологического университета предположили, что вирус, вспышка коронавируса началась в Уханьском центре по контролю и профилактике заболеваний, где животное могло зародить исследователя, который затем распространил болезнь за пределы учреждений. Ну, в документе прямо говорится об этом. Мы собираемся протестировать это. Эта статья была на английском языке в интернете, и любой, кто поинтересовался, мог ее найти. Нам просто было интересно. Вот почему мы это нашли. А потом мы нашли того, кто был там. Мы нашли китайского врача, научного исследователя, работающего на китайское правительство, который находился в Ухане и его окрестностях, когда ковид вышел из этой лаборатории. Ну, ее зовут э, Ли Мэн Янь. Мы взяли у нее интервью. Вот одно из них. Я работаю с лучшим исследователем в этом направлении в мире. Итак, вместе с моим опытом я могу сказать вам, что это создано в лаборатории. Это из того шаблона, принадлежащего чину милитари. А также он распространяется по всему миру, нанося вот такой ущерб. Вау! Мы думали, что это история. Итак, был врач, который работал над коронавирусами для китайских военных, который был в Ухане, рассказывая нам в сентябре 2020 года, что китайское правительство сделало намеренно, чтобы разрушить Запад, убивать людей и разрушать экономику своих конкурентов. Здесь, на Западе. Теперь, если вы принадлежите к среднему классу американских христиан, ну, трудно представить, что такой уровень злонамеренности существует где-либо в мире. Да вы просто никогда бы не подумали о том, чтобы сделать что-то подобное. Ужас, но достаточно серьезно относится к китайцам. Вероятно, но вместо того, чтобы разобраться в этом, люди напали на женщину, которую вы только что видели, действительно напали на нее, затем напали за нас, на то, что мы дали ей эфирное время. Штаны в огне, вы лжете, сказали проверяющие факторы. Но она не лгала, и Тони Фауча, и многие другие в США знали, что она не лжет. На самом деле они знали правду, откуда взялся ковид, задолго того, как остальные из нас даже услышали термин «ковид». В середине ноября 2019 года дружественное азиатское правительство, как мы узнали, отправило американским официальным лицам телеграмму с предупреждением о том, что есть того, что в стране происходит что-то странное. У Хани это выглядело, как опасная утечка из биолаборатории. Они это знали! происхождение ковид никогда не было секретом. Реальная история, величайшее возмущение этой истории, заключается в том, что люди, которые знали и должны были знать правду, лгали об истине. Так почему же? Чтобы скрыть роль китайского правительства в массовых убийствах. Убийстве почти 7 миллионов человек, разрушение американской экономики. Это интересная часть. Оглядывающаяся назад, сама на себя три года спустя.